Всем привет дорогие друзья, если вы смотрите это видео, значит с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И работа в Польше, и работа в Германии, или как поднять бабла в 2019 году. Так называется этот видеоролик, потому что в нем я расскажу вам о новом способе заработка, о способе заработка 21 века, о котором в принципе не принято особо говорить. Но, тем не менее, это становится все более и более прибыльным делом. Ну и, собственно, также предложу вам совместное сотрудничество. Заинтригованы? Тогда устраивайтесь поудобнее, и я начинаю. Поехали! Скажите, друзья, сколько из вас поднимают достаточно э, большие суммы, ну, по-настоящему серьезные суммы денег в месяц? Конечно же, серьезная сумма денег – это понятие растяжимое, но тем не менее. Задумайтесь, сколько же из вас по-настоящему довольны своей зарплатой? И тем более, задумайтесь, сколько же из вас реально... Поднимают большие деньги, особо не напрягаясь, то есть работая во всяком случае не на стройке, на холоде, морозе, либо не в пыльном задымленном цеху сварщиком, не на каком-то конвейере обычным разнорабочим, а сидя, к примеру, в офисе, либо в тепле у себя дома, ну и занимаясь любимым делом. Что ж, друг мой, если ты относишься к той категории людей, которые недовольны своей зарплатой, хотят дополнительный какой-то заработок, либо же хотят вообще сменить черновую работу на стройке, работу сварщиком, слесарем, кем угодно, на работу в офисе, причем в Европе, значит, этот видос однозначно для тебя. Что ж, друзья, в этом видео я хочу вам предложить сотрудничать со мной в работе рекрутером рекрутером пока что в Польше, но а со следующего 2019 года рекрутировать людей на работы в Германию. Я работал обычным сварным, и моя работа, в принципе, из всех черновых работ, которые перепробовал, перепробовал немало, это и работы разнорабочим на и работы по ремонтам каким-то сварщикам, из этого всего мне нравилась работа больше всего, но тем не менее, эта работа не была моим призванием моя жизнь круто изменилась, когда я приехал в Республику Польша на заработки это произошло около полутора лет назад и я приехал как обычный сварщик ну и вот прошло всего лишь полтора года, теперь я работаю рекрутером в одном из лучших агентств по трудоустройству в Польше и являюсь специалистом по трудоустройству в Польше я уже прошел этот путь, учился на своих ошибках, <coughs> набил немало шишек, но зато теперь я имею достаточный опыт для того, чтобы обучить вас этому делу. И предлагаю вам присоединиться к моей команде. Эта работа поможет вам не только поднимать бабла достаточно большое количество, ну и также разовьет ваши навыки. Ваши навыки общения с людьми, если они еще не развиты. Ваши навыки умения продать что-либо кому-либо. Ну, в общем, эта работа разовьет самые важные навыки, научит вас тому, чему вас не научат ни в одном институте, ни в одной школе, ни в одном университете. Она научит договариваться с людьми, а именно договариваться с людьми, строить коммуникацию с людьми является краеугольным камнем и основной чертой любого успешного бизнесмена и предпринимателя. Ну и, собственно, друзья, теперь самое интересное. Предлагаю вам вступить в мою команду. Вам не нужно будет самим рекрутировать по большому счету человека. Вам нужно будет просто находить кандидатов, желающих найти работу. Там уже давать мой номер. И все остальное буду делать я. Все остальное буду делать я за вас, друзья. И вы получаете за это 50% моей прибыли. 50% прибыли вы получаете, собственно, особо не напрягаясь, работая всего полчаса в день, по большому счету, вечером после работы, к примеру, или же, кто уже захочет, может полностью со временем или сразу посвятить себя этой деятельности, а может быть и пройти мой путь, и начнем мы с 2019 года рекрутировать людей на работы в Германии, это будет настоящий бум, это будет бизнес очень конкурентный, поэтому, чтобы быть в этом бизнесе на коне, в него нужно вступать уже сейчас. Поэтому предлагаю вам сотрудничать со мной. Все Подробности можете узнать уже в видосе, который, собственно, введет вас в курс дела. Как говорится, полностью ссылочка на это видео будет в описаниях к этому видео. Ну и, собственно, те из вас, кто будут самыми успешными в данной сфере, попадут в мою команду. Я отберу самых лучших, и вы будете сотрудничать вместе со мной в плане рекрутации людей на работу в Германию. Если вас э, привлекает такая перспектива, то значит вам нужно обязательно проходить по ссылочке, которую вы найдете под этим видосом. Что ж, друзья, также, если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше, то обязательно подписывайтесь на мой канал, проходите и подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там будут все актуальные вакансии в Польше. Если все-таки вы не хотите сотрудничать со мной как рекрутер, не хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону, выйдя из зоны комфорта, не хотите свернуть со мной вместе горы и Войти в историю, не побоюсь этого слова А хотите просто работать Тихо, спокойно, всю жизнь Быть винтиком одной большой системы И работать либо разнорабочим Либо сварщиком, либо слесарем Либо, не знаю, монтажником настройки. тогда проходите обязательно На мой телеграм-канал, по ссылочкам в описании К этому видео, на мой сайт Антонбилюк.ру, там будут списки Всех актуальных работ, физических работ В Польше, так же, как я сказал С 2019 -го года, уже 99% Начинаем рекрутировать людей и на работы в Германии. По тем же ссылочкам вы сможете найти еще альтернативные способы заработка в интернете, которые предлагает мой надежный партнер и коллега Матвей Северянин. Проходите и также обязательно ознакомьтесь. Это может стать также дополнительным заработком для вас, также может это стать и основным заработком для вас, если работа в плане рекрутации людей не для вас. Короче, друзья, как бы там ни было, Милости прошу, проходите, ознакомьтесь, я уверен, что каждый по-любому найдет что-то полезное для себя из всего вышеперечисленного. Ну, также, если вы считаете этот видеоролик клевым и полезным, ставьте под ним пальцы вверх, делитесь ссылками на это видео с друзьями, пишите комментарии под этим видео, что вы думаете насчет всего услышанного. Ну, а на этом у меня все, подписывайтесь на мой YouTube канал, с вами был Антон Белюк и до скорых встреч за границей, друзья, пока!